Всем привет! В этом видео сейчас разберемся, что такое Binance Launch Pool, как им пользоваться, как мы можем с вами добывать, ну, в прямом смысле слова, халявные монетки. И на примере действующего проекта Project Galaxy, который на сегодня мы можем размещать в пуле и добывать эту монету, мы рассмотрим, какие есть плюсы и минусы данного мероприятия. Кому это видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Сам Binance Launch Pool появился в сентябре еще 2020 года, когда на криптовалютном рынке появились децентрализованные финансы DeFi. И в то же время тогда различные там криптофинансовые сервисы начали позволять размещать свои активы в пуля ликвидности и получать за это вознаграждение. То есть по-простому сейчас это называется фарминг доходности. Новым проектам очень выгодно участвовать вот в лаунчпуле особенности на Binance, потому что они получают сразу широкую аудиторию, они получают маркетинг и сумасшедшую поддержку от самой биржи Binance. И Таким образом им более легче выходить в рынок и раскручивать свой проект, да, который они задумали. Но что же, какие плюсы имеем мы от этого? Обычные пользователи, как вы, как я, к примеру, хотим этим воспользоваться и на этом заработать. Давайте посмотрим, что мы можем здесь вытянуть на этом самом примере проекта Project Galaxy, который сейчас действует. Вот на бирже Binance вы заходите в Binance Launchpad, вот сюда. Если вы в мобильном пользуетесь, найдите кнопочку тоже там на главной странице Launchpad нажмете и там вы переключитесь на Launchpool. Какая разница между Launchpad и Launchpool, я запишу там в следующее видео и разберем Launchpad более подробно. Но сейчас мы говорим о Launchpool. Все мы нашли и вы видите, что есть такой проект как Project Galaxy, вот аббревиатура GAL у него будет и мы можем с вами фармить. За наши токены, в данном случае Boost, BNB и Cake от Pancake Swap мы можем залаживать эти свои активы и получать доходность в монетке GAL. Перед тем как это начать делать, естественно новость выходит раньше, потому что фарминг идет уже около недели. И всю эту информацию я кидаю сразу же в телеграм-канал, чтобы люди могли подготовиться и начать кто захочет участвовать в самом начале, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать таких событий. Также всегда есть и дается определенные условия по тому или иному проекту, где описывается сам проект, что это сеть учетных данных Web 3.0, что общее предложение токенов данного проекта будет 200 миллионов и полтора процента от общего предложения, в данном случае 3 миллиона монет GAL, выделено на LaunchPool. То есть те держатели токенов BNB или CAKE или BUST. BUST это стабильный коин, приравненный к доллару от биржи Binance. Если вы залаживаете свои активы в монете BNB, то вы участвуете в распределении GAL и выделено будет на это 70%, то есть самое больше токенов. Если вы заложите свои CAKE, то выделено... 20% это только 600 тысяч токенов и в Boost меньше всего, как стабильный коин, выделено 10% 300 тысяч токенов. Почему так? Потому что BNB, во-первых, это ну, токен волатильный и это токен самого Binance. И чем больше будут люди в этом покупать, продавать, торговать им, тем биржа ну, и выгодная и сам токен растет, и вообще популяризация самой там биржи. Поэтому всегда, кто участвует в BNB, в любом случае вознаграждение больше. Но там и волатильность есть, и побольше риски, да, что токен может, к примеру, упасть в цене. Дальше об этом поговорим. Также можно стейкать CAKE, это DeFi обменник с DEX биржа которая тоже очень сильно поддерживается Binance, поэтому... Кто держит их токены, вы можете тоже залочить и получать вознаграждение. Ну и бюст это опять же такие Binance coin, стабильный коин при ровном доллару, поэтому он тоже здесь участвует. Но вознаграждение у него одно из самых маленьких, потому что это стабильная монета. То есть вы просто держите доллары, закинули и получаете халявные новые монеты. То есть как участвовать здесь понятно и в течение 7 дней обычно от начала фарминга токен GAL будет листиться на этой бирже и обычно дают там неплохие профиты. Профит вот, к примеру от лаунч там, алиса был там, около 4 альфа 1900 процентов риф 1000лит около тысячи 1000, Унфи он 420 то есть в принципе проекты потом вылетают, дают ну, не прям всегда но хорошую доходность а учитывая того что эти монеты будут попадать бесплатно то в любом случае это хорошо. И вот смотрите, Binance Launch Pool. Вот если у вас есть Boost, Cake и BNB, к примеру, как у меня, вы нажимаете там вот сюда на BNB. И здесь вам нужно нажать Steak и добавить свои BNB. Если Max, то максимальное количество или то количество, которое вы хотите, чтобы получать вознаграждение. У меня здесь один BNB. Да? Также есть Cake. Я здесь тоже закинул вот 25 кейков и 3200 долларов бюст, да, здесь стейкается. И теперь самое главное. Давайте я расскажу о преимуществах и о рисках, чтобы вы понимали. И у вас не было каких-то непонятных завышенных ожиданий. Я, например, здесь вижу одни преимущества. Минусов не вижу никаких. Почему? Объясняю. Если вы... Холдите монету, BNB, вы верите в ее потенциальный рост, вообще в биржу, в, в, во всю экосистему, потому что это целая экосистема то у вас все равно либо уже есть монеты BNB, либо вы их планировали купить. И чтобы их там в течение там постоянного времени, например, на просадках докупать и увеличивать количество. Так вы эти BNB, которые у вас просто ну, условно лежат на счету, вы просто сюда заряжаете и получаете фарминг в монетах токена того проекта, который будет там в лаунч пуле. То же самое касается кейка. И бюст. Вот, например, это вообще стабильный коин, да к природу, к доллару. Вы, например, держите доллары. На рынке неопределенности вы не рискуете заходить в ту или иную монету. Так лучше вам держать там бюст, закинуть. И пока на рынке, вот не разбериха, вы не готовы еще покупать монеты, вы направляете свои стабильные коины сюда в пул и добываете пока монетку гол Добывать мы можем ее. В течение 30 дней и по истечению 7 дней от начала обычно токен уже листится на бирже и там уже будет понятная цена и самое интересное что вы в любой момент когда вы вот к примеру нажали чтобы закинуть сюда эти токены то есть закидываем мы нажимаем кнопочку стейк и ставим сколько надо вы в любой момент можете их растайкать то есть забрать в любую секунду нажимаете вот эту кнопочку Забрать, да, нажимаете Max там 3200, я нажму ее и все, у меня уже на споте будет то количество бюст, которые я сюда закинул. Без каких-либо комиссий, без каких-либо процентов. Только не забывайте нажимать вот uh, Claim Rewards, нажать и забрать награды в токенах GAL, к примеру, которые уже они накапали. Видите, награды на самом деле, они очень и очень маленькие, потому что, по правде говоря, сказать чтобы здесь получать ну, там, по более там, монет, нужно иметь очень солидную уже сумму, потому что биржа Binance она номер один, людей здесь очень много, сами понимаете, и желающих участвовать здесь много. А чем больше желающих участвовать в том миллионном пуле, залашивать свои средства, то на пул нам выделили, помните, полтора да, процента, и все вот эти полтора процента, там три миллиона токенов, раздается на всех держателей. То есть у кого больше токенов, тому больше токенов и начисляется. Это несущественное, но опять же таки одни плюсы, потому что вы холдите, например, BNB, вы холдите Cake, вы, вы просто держите Boost, пользуетесь, забираете токенов. Минусы есть только для тех людей, которые... Думает, сейчас я, к примеру, возьму BNB BNB там сделает 30% во время там, моего стайкинга 30 дней будете стайкать или 10, или 15 Вернее, фарминг То есть здесь без разницы Вы можете в любой момент как занести, так и э, вытянуть отсюда да? И вы думаете, сейчас и BNB вырастет, и кейк там вырастет И еще получу халявные токены Ну и таким образом вообще в шоколаде был Но бывают такие ситуации На рынке Идет либо там жесткая коррекция, либо какие-то негативные новости. Вы взяли BNB условно на 1000 долларов, вы не собираетесь холдить BNB, вы хотели просто заработать и на росте, да, и получить токены. И тут падает курс там на 30%, блин, бывает на 40, да, и у вас уже не 1000 долларов, а 600. И теперь у вас на счету минус 400 долларов, если брать долларовым в эквиваленте, и этих токенов GAL насыпалось там буквально на доллар или на два, да? то есть мелочи. И вы сидите расстроенный, разбитого корыта и не понимаете, что происходит. Это херня, Binance херня, лаунчпол херня, зачем я залез? А все потому, что много людей не хотят разбираться. Еще раз повторюсь, если вы не планируете BNB держать, CAKE, не готовы к просадкам, если вы не холдите эти монеты, если вы их проанализировали и вам они не подходят для долгосрочного портфеля, что в случае просадки вы не готовы их не докупать, не пережидать, когда восстановится цена, то вам не нужно их участвовать. Либо участвуете в бюст, где стабильный коин, либо вообще пропускаете это мероприятие. А кто держит, они получают только плюсы, халявные токены и бывает еще выстреливает неплохо что даже к примеру если вот у меня нафармится там две или три монетки галла она там стрельнет, я не знаю там на 10 долларов 20 всякое там бывает неважно заработает даже 20 30 долларов 40 это все равно 30 40 долларов они будут просто из ничего из-за того что я все равно держу монеты поэтому это очень важно понимать и знать и усвоить когда вы участвуете э, в лаунч Пули. Я надеюсь, друзья, понятно разъяснил. Если есть какие-то вопросы, можете задавать мне в личку. Подписывайтесь на телеграм-канал, пишите там свои вопросы. Буду помогать, чем смогу. Ну и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по Binance Launch Pool. участвуете вы в этих мероприятиях от биржи Binance или нет. Будет интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи.